О, Киря, тебе! Тащи! Вставай, вставай! Шире, Инор! Обыграй! Забивай! Забивай! должен на этот подбор был идти А ты стоишь, танцуешь Миш, посмотри Вот эти вот твои действия Беги к мячу без этих Через полузащитника Иди, иди, Инон, не уйдет Инон, ну быстрее тогда Матвей Перед тем, как бежать Ты подними голову, посмотри Смотри в итоге, куда ты прибежишь вот Там и не надо сроду бежать А надо передачу давать На мяч, Леша Молодец, сзади мяч Помоги, Инон. Нужен, а не вы нас. Давай. Арсений, в край. Давай. Через Кира, конечно. Суходом в сторону. Троги, еще дальше, еще, дальше. Середину еще. Игра до конца. Киря. вот сейчас. Да? ниже, опускать. Ниже, ближе. ниже, Дайди ниже, мяч. ниже, Промочи. ниже, Засаки ниже, делал. ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, Кири, еще протащи! Кири! Киря! Кир. Да, кир. кир. Бросаем, не туда, где стоит! Вот. Бросаем туда на попаем! А путь наш нападает бей. и уже выбегает. Да мне штабы! Открывай Тебе мешает бей. стол! С другой стороны поставь! Вот и все! Инон, набегай! Уже беги! Инон! Кир. Киря бей! Киря! Ближе. Миша, на его место, Миша, на его место. Ладно, да все перестроились. Киря, бей правой ногой в касание Максим, синитор, вот сюда, Перестроились вы, ниже. Подходи, Нет, подходи, вот подходи, здесь переберем. Вот так все. Инор, оты а сюда, центр закрой. На мяч. Вот. его подходи, еще кидай. Старайся перекинуть Боже, вот да? этого высокого Глубже, чтобы Киря глубже, Киря, глубже, видишь, тебя перелетает пятый раз, нет. Другую! Другую! Я, я, И нам иди! Максим! Ну надо было сейчас забежать. Да Саша играй. твой груп! На много, ми! Бейте но! Да забивай! Киря играй, что смотришь! Киря! Наша атака, ты туда-то двигайся! один у тебя перед воротами. Брос! Брос! Ладно, ничего, ничего, Кирь. Пробей Надо точно. Пинься и попроси у Мишки. Вот никак глубже. А не спинают. Да, леш молодец. Вот сейчас твой мяч. Играем он. Бери, Миш, ставь мяч стенку иди, Синицын, вставай, вставай Миш, ставь, Миш, ставь Атон Кинёв, миш. иди в стенку Попроси, все, Хлеб, быстрее миш. стену ставим А сам в другой угол Миря, ворота, Рудика, перед Мимо стенки, пробей в угол Рудика, перед До конца, Стоп. хорош Беги. Вань, туда нельзя, Вань! Другую! Другую! Леха, ши! Синицын, ты хоть раз мяч задел? Беги на него, значит, на этот мяч! Саша! Спроси меня! Твой, твой, твой! Иди, иди, отбирай! Иди, Синицын. Иди сюда! Саша, твой играй! Забивай его! А кто забивать? Ты должен! А, а, а ты бежишь мимо, Помогай, беги туда! Дай, есть! А Давай! А, а что надо лжать? Стой! Перед не тяни! Антон! Пенев! Пенев! Видите, играешь центрального полузащитника, понял? Везде должен успевать! Котиком тебя сейчас. Беги, Данил, беги уже. Иди на мяч. Хорош, хорош тобой, Спокойно. Играй. Иди на мяч, иди. Какимбаев успевай. Тим, агрессивнее. Сбирай. Хорош, хорош, старт. Да, hey? Подожди! за спиной игрок один. где был сейчас на этот момент? У тебя, ел, хороший ворот. Иди со Иди со своим ел. сюда, ел. Иди сюда, сюда, ел. Иди сюда, ел. Иди сюда, ел. Саш, ну посмели, ты че? А выигрывай! Шире, Никита! Еще дальше! О, Никита, забивай! Через дом! Посели пяти! Шире! Догоняй! Жире вылезти из кучи. Ванчир Баков, опять пошел в телевизор творечь, с игроком это делать. Пас! Диагональ! Еще дальше! Защита! Молодец! Вот, ко мне! Спокойно! Давай! Баков! Успевай, крупнетки! На мяч! На мяч, на мяч, на мяч. Саш, помогай! Другой разворот! Играй, другой трой трой. Трой. Играй, трой. Спокойно! Играй в другой игрок! Спокойно! Принимай! Ищи партнёров! Вперёд! С уходом! Дальше! Ширь. Крупницкий! Замегай! Опа, Баклор! На мяч, Лёша! Проиграй! Хорош! Двигай! Шире! Дальше, Шире дальше. Крупницкий! Двигай! У него лучше позиция! Арсения, да вы ну большого же пальца. Ещё саш, иди. Саш, отдыхай, отдыхай Арсений. пока, отдыхай. Да, что ты что сделать? Раступились, да? Ну замахнись и еще двигайся Воротом. Вот а из большого пальца со сразу. Лакин. Открывается, если партнер, делай ему передай. Он выйдет один на один. Там обыгрывать уже не нужно было. Делай пасы, беги спокойно. Данил Калинов, ты передохни. Удачи сильнее, жестче надо делать, чтобы на а Не Опять, да, а, вот ты куда делаешь? Да. Да. Зачем, зачем, спокойно щекой. Перестраивайся. он до туда допнёт, ниже. Пускайте, а Саша, поиграй, Саша, игрок, Прыгай, Саш, Саш, игрок, Саша. принимай. Матвей, это твой игрок. Ходи ему! Быстрее только! Хорошо! Саша, Саша, я я Хорошо! Играй, Родников! Все блин! Бега. Бега! ко мне! Не надо, надо бегать! Куда, так, Саша, не надо! Ты к нему пойдешь, и мы передадим... А туда не переешь! А зачем нам надо бегать? Ешь, успокойся, молодец, еще шире поднимай. Ой, куча большая, ужас! Хорош! Надо идти. Чуть Д Д Беги! Брод, Беги, брод. Саша! Да минут вообще не разгорай. Понял? мяч! Никита, принимай! Сброс! Саша! Пожгуще играй! Никита, сброс! Да, Спокойно! Да спокойно, Арсень! Принимай, Колька! Играй! Вот Игорь, вон игрок! Игорь, вон игрок! Арсень, спина! Никита, открывайся! до конца! Тащи, беги! Гори! Диагональ! На левой! Ну, Никита! Давай! Рудников улетел! Забивать гол! А, Рудников! Саша, твой! Тащи! И пар! Левого защитника. Левозащитника. Лево, ко мне с мечом. Ко мне с мячом тащи. Да. и Киря, беги. Дай ему. Киря, ну вот и все. Тащи. Колёк, Диагональ! И ног. И ног. Конечно, Конечно туда! туда. И в зоне зашел, и ему, пойдет, передача, ему передачу прайс, и рядом находить. А иначе ты туда побежал, потом сюда побежал. Да Через бас! Шире, Никита! Мама. Какой ужас бакланов! Прими! И пробей! Пойдет, Киря, сильнее только. Наш будет спокойно. Бери, аут, води. Никита, надо в край открыть. Киря, это что такое? Саша, пожестче играй, прям жестко, понял? Стик, иди, не бойся. Ты гранату, Кирь, бросаешь, ну из-за головы. Они у вас на пассе, видишь, это переигрывают. Бери, Киря, наш мяч. Понял? Вы не закрываете игроков. Ты своего игрока уже сколько раз выпускал, видел? Вот и все, видишь? Уже счет 5-0. Через дом! Да, Медитая. да, только первый тайм идет. Медитая. Дальше, Хакимбай, шире! Долго, лёд. Ну, Я не знаю, сейчас этот еще на минут 40. И вот! Иди на мяч! Ротов, а ты там за нас? Один! Никита, не успеваешь опять, блин, на мяч иди! Один! И Один! А на ну, тебя наберу, конечно! Давай! Казани! Принимай! Открывайся! Ходим Никит, что тебе надо еще? А? за игрой следи давай сай погоди налево давай давай быстрее шаши налево пусть уйдет бери получай не взяли ты другую а а вы Сейчас выйдешь, снова две минуты, ни разу мяч не коснулся, снова садишься. Забивай, Нома, подай ворота. Аня, тут дверь. На месте, ничего не, не делай, иди, мяч, иди, иди. ищи вит. партнера. Видишь, мяч не долетает. Делаем движение к нему. Пять шагов, семь, пятнадцать, но добегаем, получаем.